А? Ай, ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй, да что ж такое, горю, друзья. Интересно, а моя горящая задница считается за осветительный прибор, нет? Да-да, Всем добра! Ура, игра! Приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Бородатый Скретч, продолжает исследовать мир Вальхейма. В сегодняшнем выпуске поговорим о том, какие же существуют источники света в Вальхейме и как можно осветить свою э, комнату в своем каком-нибудь помещении. Об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске. Поэтому поставь, пожалуйста, лайкосик под данный видосик. Мне очень нужна, важна твоя поддержка. Запасайся чаечком, печеньками или чем-то там привык запасаться. Смотри, пожалуйста, это видео. До самого конца дальше будет очень много интересного годного контента. Ну а мы, конечно же, начинаем! Да, при постройке огромных зданий, и сооружений у нас возникает вопрос, а как же и чем их освещать? Ну и давай я тебе немножечко продемонстрирую, какие же есть осветительные приборы у нас в Вальхеме. Конечно же, их не так много на данный момент, но пока что для реализации своих грандиозных, амбициозных целей этого должно а, хватить. Ну что ж, начнем мы сразу же с того, что зайдя в молоточек и в меню строительства, мы можем обнаружить в графе мебели самые простые рецепты. Начинаем с простых стоячих деревянных а, факелов, которые крафтятся из двух кусочков древесины и двух кусочков а, смолы. Сейчас продемонстрирую, каким же образом они у нас выглядят. Да, вот такой вот, ребят, у нас факел, простая деревяшечка, а, который устанавливается только лишь на горизонтальную Поверхность. То есть мы его можем, например, сюда на пол поместить. Мы его можем поместить вот на такие на какие-то горизонтальные да, балочки. Также мы можем попробовать его разместить на каком-нибудь рабочем верстаке. Но на верстаках не получается разместить, потому что нельзя, друзья, делать то что а, нельзя. Также на улице можно его на земле разместить и так далее. В общем это у нас горизонтально размещаемый осветительный прибор, с помощью которого мы можем осветить незначительную часть Вашего сооружения Да, использует он для горения топлива Которое называется смола Естественно, которую получить можно с грейдворфов Убивая их в лесу Либо же с вырубки некоторых кустов Которые также можно найти как в черном лесу Так и на лугах Заправить его можно в количестве четырех штучек смолы И горит он не так долго, как хотелось бы Я, ребят, не знаю, сколько точно он горит Да, в числах Подскажите, пожалуйста, в комментариях ну, а мы переходим к второму осветительному прибору. Это, ребятки, подсвечник. Да, для его изготовления нам потребуется два кусочка древесины, 2 слитка меди и также два кусочка смолы Плюс еще должна у вас стоять обязательно кузница, без помощи которой вы не сможете его а, разместить. Ну что ж, давайте возьмем необходимые ингредиенты. Да, нам осталось только взять два кусочка а, медной а, руды. Как, ребятки, найти медь, да, и чем ее вообще добывать? У меня есть специальный гадик по этой теме. Да, пожалуйста, переходи в плейлист в описании, все есть специально для тебя. Ну а мы продолжаем. Итак, добыли, например, мы необходимое количество ресурсов, поставили кузницу и давайте уже посмотрим. Посмотрим, как же можно размещать этот предмет. Этот предмет мы можем размещать как на горизонтальной плоскости, да, установив его, к примеру, на полу, но смотреться он будет так себе. Лучше, конечно же, эти светильники располагать на ваших а, стенах где-нибудь вот таким вот, а, например, а способом. Да, вот, все готово, наш с вами факел сияет. И в нашей комнате стало еще светлее. Чем же можно заправить этот самый подсвечник? То же самое, ребятки. Данный подсвечник работает у нас на смоле. Поэтому убивайте побольше гридворфов, фармите смолу. Она вам непременно пригодится в дальнейших своих приключениях. Ну что ж, а мы переходим к следующему факелу, который уже достать не так просто. Но он горит гораздо дольше, чем его а, младший собрат из дерева. Это, ребятки, стоячий железный а, факел. Ну, судя по названию, можно уже догадаться, что на его изготовление нам потребуется два кусочка железа, которые можно найти а, в болотах. Кстати, да, гайд по железу, где его добыть, да, и чем он добыв... оно добывается, также, ребятки, есть на моем канале. Ура! Игра! Переходите в плейлист, в описании вы найдете а, ссылочку, где можно найти очень много контента по Вальхейму и не только с Спасибо большое. А мы переходим, ребятки, к следующему, значит, претенденту. Это у нас стоячий факел. Взяли мы, например, нашли уже необходимое количество ресурсов. Две железные руды мы берем. И давайте попробуем его а, поставим. Стоячий железный факел, так же, как его младший собрат. Да, деревянный факел ставится на горизонтальные а, поверхности. Да, также его нельзя ставить на какие-нибудь рабочие станции. Да, можно установить вот сюда. Можно установить на. Вот эти вот плиты. Давайте попробуем на лестницу. Также его можно поставить куда угодно. Да, и так далее. Ну, давайте где-нибудь вот здесь мы его поставим, чтобы у нас более-менее все а, симметрично было. В чем, ребята, основной плюс этого факела? Во-первых, эти все факела, которые мы сейчас с вами рассматриваем, увеличивают комфорт вашего жилища. Комфорт повысится на единичку. Если же вы поставили несколько таких факелов дома, то есть от этого комфорта больше у вас не станет. Да, они считаются как за одно очко комфорта сколько бы вы этих факелов не поставили. Самое основное, ребят, преимущество в том, что стоячий железный факел вмещает в себя 6 единиц топлива а, вот этой вот смолы. Который мы берем с грейдворфов Ну и горит она здесь, как по моим наблюдениям, так гораздо дольше, чем смола, горящая вот в этом вот в деревянном а, собрате Поэтому железные факела, конечно же, стоит обязательно ставить, заменяя ими, к примеру, деревянные ваши факела И тогда у вас освещаться будет поверхность гораздо а, дольше с тем же количеством а, ресурса Света он дает не сильно больше, я бы сказал, чем его деревянный аналог да, ровно также он освещает поверхность. Да, я не вижу, чтобы у нас как-то здесь больше было света, Да, стоя рядом с этим факелом, чем, например, вот с этим. Да, одинаковое количество света они дают, в том числе и вот этот вот бронзовый, да, точнее медный подсвечник. Он также такое же количество света одинаковое дает. Ну что ж, идем дальше, ребят. Переходим к следующему осветительному предмету, который также будет улучшать комфорт и который уже из разряда необычных. Это факел, железный факел с зеленым огнем. Для постройки этого факела нам понадобятся такие компоненты, как железо, которое есть на болотах, и слизь, которую можно также найти на болотах. Она обычно растет у нас на деревьях, да, на больших, на вековых, которые нельзя разрушить, да, и ее очень издалека а, видно, она выглядит как такие зеленые наросты, да, на деревьях. Вы, я думаю, точно не пройдете мимо и увидите их издалека. Ну что ж, давайте поставим где-нибудь вот здесь вот по центру мы этот факел, да, Поистине необычное явление. Так, это мы сейчас не тот факел поставили. Убираем. Вот, ребят, зеленый факел. Выглядит реально он как наш с вами железный аналог. Точно такая же не текстура, но светит он зеленым э, цветом. А плюс у этого факела в том, что он заправляется не смолой, как вот это обычные у нас факела деревянные, железные, а тут уже потребуется нам э, такое топливо, как слизь. Можно, ребят, вот такой вот слизью... И зажигать вот эти вот факела, топить их Но это слишком, я думаю, что дорогостоящий ресурс Который, во-первых, добывается достаточно сложно Не хочется его тратить А во-вторых, участвует в некоторых крафтах более полезных а, вещей Ну что ж, вот такой вот вариант у нас тоже имеется Ну а мы, естественно, переходим к следующему нашему осветительному предмету И это у нас подвесной это друзья. Подвесной мангальчик крафтится из пяти бронзы, двух частей угля и одной цепочки. Но если с бронзой достаточно все просто, ее можно найти в черном лесу путем смешивания олова и меди, то вот с цепочками будет гораздо лучше. Посложнее цепочки также у нас находятся в биомах болот, в криптах, в сундучках. Но их можно также выбивать с призраков, которые вводятся у нас также на болотах. Короче, ребят, за цепями идите в болото, и вы их там достаточное количество найдете. Да, у меня вот здесь завалялось и уголек, и цепочечка имеется у нас. И вроде бы а, все, только бронзовых слитков мне сейчас не хватает. Сейчас по-быстренькому мы их возьмем и сделаем этот мангал. Ну что ж, допустим, добыли вы все ингредиенты. И давайте посмотрим, как же можно этот мангал размещать. Выбираем его в нашем меню строительства. И видим, что этот парень у нас вешается, друзья, под потолочек. да. Вот на такие вот балочки. А, то есть пусть у нас будет это или пол снизу, или балочки снизу. У нас можно размещать этот подвесной а, мангальчик. Да, легко и просто устанавливаем его вот здесь, например. И в нашей темнице становится гораздо а, светлее. Чем его можно кормить, этот самый мангальчик? А тем, что просто загружаете туда побольше уголька, и света у вас будет просто-напросто а, дохренища. Света, кстати говоря, он дает больше, чем факела, вот этот, вот этот и вот этот И поэтому есть смысл такие мангальчики Располагать на вашей базе Да, освещают они, конечно, гораздо лучше Ну и топятся углем, который добывается Вообще легко из каждого дерева Из суртлингов, которых вы потом найдете В каких-нибудь в пепельных землях Бесконечное количество То есть стоит этими штуковинами пользоваться Ну и, конечно же, он дает дополнительный комфорт В вашем доме Факела и настенные светильники Это, конечно же, основные источники света Которые достаточно удобно и легко размещать. Переходим к альтернативным способам освещения вашего помещения. Во-первых, хочется сказать про то, что мы забыли про графу прочее, в которой находятся такие замечательные осветительные приборы, как... Костры. Начнем с маленького костра. В чем живые плюсы и минусы? Да в том, что поставив костер на горизонтальную поверхность, вы будете обеспечены не только а, светом, но еще и теплом и плюс возможностью готовить на нем еду. Единственный минус и самое основное это то, что костер будет постоянно коптить и если вы размещать его будете где-то внутри помещения, то тогда вы рискуете со временем задохнуться от дыма. Поэтому костры нужно размещать, конечно же. Умом. Но всю эту проблему решит грамотно выведенный дымоход куда-нибудь через крышу вашего здания. И проблема будет решена. Топится наши с вами костры топливом обычной древесинкой. Да, вот такой вот обычной древесинкой, которая у нас находится практически в каждом а, биоме. Горят они достаточно долго. Переходим к следующему осветительному объекту. Также он находится у нас в графе прочее. Это очаг, на который уже потребуется если на создание простого костра ничего практически не нужно, да, ну как ничего не нужно, нужен камень и нужна древесина, то на создание очага нам потребуется еще и камнерез, ну плюс и камушка надо будет побольше, давайте уже возьмем. Немножечко камушка Вот мы, например, взяли и пойдемте также поставим его в нашем а, помещении Да, друзья, готово, ресурсы у нас имеются Он занимает немножко побольше места Но Я не думаю, что их можно использовать в основном для освещения поверхности но тоже, ребятки, смотрите, он, он светит заметно больше, заметно сильнее, чем простой костер, но и смотрится красивее, так сказать, да. На нем также можно жарить еду, и он также топится простой древесинкой, да, которую можно загрузить сюда в количестве 20 штук вместо 10, что используется в обычном костре. Только, ребят, с какой скоростью она горит, я вам не подскажу, потому что этот момент мне не ведом. Размещать костры можно только либо на земле, либо на камнях Либо вот на каменном полу, как у меня сделано сейчас. Ну что ж, переходим к следующему осветительному прибору. Тоже он находится у нас а, в графе а, прочего. Это, конечно же, большой а, костер. Пойдем продемонстрирую тебе этот самый большой костер. У меня где-то он здесь был на моей Базе. Так, вот он, ребятки, огромный костер, который будет гореть очень-очень долго и давать самое максимальное количество света, которое только возможно получить, играя в Вальхейм. Да, этот, ребятки, источник будет с гораздо большей силой распространять и свет, и тепло по вашей а, базе. Поэтому я думаю, что плюс определенно в нем есть. На нем также можно жарить и, ставя где-нибудь стоечки вот здесь вот по краям, да, вот сюда, например, и он будет использоваться как а, средство для приготовления а, пищи. Да, вот таким вот образом, если вы будете размещать, то у вас будет готовиться пища рядом с ним, потому что жар идет именно от этого а, костра. Ну что ж, друзья, вот такие альтернативные способы получения а, света. Да, ну все, ребят, костры, не забывайте, они дымят, они очень сильно коптят, вот этот, наверное, костер вообще коптит, мама, не горюй, придется такой дымоход делать, что вы охренеете, поэтому советую использоваться еще одним способом освещения, таким, как, например, использование просто каких-то природных штуковин. Пойдем покажу, что я имел а, в виду. На данный момент в игрушечке немного этих самых природных штуковин, на которые даже ресурсы никакие не нужны. Представляю вам обычные желтые грибы, которые можно найти в большом количестве а, в криптах. И также трофеи, трофеи суртлингов, которые можно выбить уже немножечко посложнее. Что у нас еще светится, я, если честно, больше а, не находил. Что, ребятки, можно сделать из этого? Если, ребята, у вас много грибов и вы не знаете, куда их использовать, то просто... Просто-напросто подставьте подставочку, да, стойка для предметов, предметов она называется, и размещайте сколько угодно грибов. И вот таким вот образом можно выстраивать интереснейшие цепочки, да, из этих грибов, размещать их, да, на ваши подставочки, и контуры вашей базы будут четко очерчены в любое время дня или ночи. Ну, конечно же, ночью это видно гораздо лучшим образом. Ну и следующее, что у нас тоже также дает освещение, это вот такие вот... Вот такие вот головы суртлингов, которые также можно разместить на подставочках. Так, у меня уже что, древесинка что ли закончилась качественно? Да, на подставке, конечно же, много надо этой самой древесины. Да, давайте, ребятки, поставим пару голов вот сюда вот. Раз голова суртлинга и две головы суртлинга. Да, вот они у нас даже горят вот таким вот способом. И из-за того, что они горят... Они тоже дают некоторое количество а, света. Ну что ж, это были все стационарные способы освещения и подсветки ваших помещений. Но иногда в ваших путешествиях потребуется переносимый источник света каким, да, в данный момент выступает, конечно же, факел, который делается проще всего. И это у нас истекающий источник света, да, со временем. Горе, когда будет факел гореть, он будет, конечно же, тратить вашу прочность факела, да, она будет уменьшаться, и факел рано или поздно у нас с вами а, сгорит. Дает он столько же примерно света, сколько каждый вот из, из вот этих вот... Факелов, а возможно, даже чуточку побольше. Этим факелом можно воевать, отбиваясь от всяких там надоедливых мобов. Очень он эффективно в бою себя показывает против каких-нибудь грейдворфов. Да, это та, те самые пеньки, да, трухлявые, которые бегают у нас по лугам и по черному э, лесу наносяем дополнительные повреждения. Поставить в стоечку для предметов у вас не получится. Его, да, я так я уже пробовал не раз. К сожалению, этот момент не предусмотрели, дорогие разработчики. Но, возможно, в ближайшее время что-нибудь подобное добавят Типа установка факела на стену А когда он прогорает, просто-напросто Или исчезает, или что-то в этом роде Было бы неплохо, да, предложить разработчикам Такую идею, чтобы можно было Устанавливать факела На какие-то подставочки, да Ну и еще одним осветительным прибором Является такая штуковина, которая уже Приобретается у торговца Хальдера, это венец Дворфов он называется, это у нас Такая налобная повязочка С помощью которой, вы знаете, как шахтер В шахтерской каске будете освещать перед собой путь вот таким вот синеватым э, цветом очень хорошо помогает в ночное время когда вы строитесь именно в режиме выживания да без читов без модов без всяких да на это все дело очень хорошо помогает и все вы всегда перед собой э, видите а также он очень сильно помогает при зачистке каких-нибудь помещений подземных подземели типа крипт да с железом э, погребальных комнат скелетов Которые в черном лесу находятся и так далее Да, крутая штукенция, но требует а, поиска торговцев. У вас обязательно должен быть хальдер, торговец У которого можно будет за денежки приобрести этот уникальный предмет Поистине, ребят, полезная штуковина Раньше на ранних этапах игры я особое внимание ей не уделял Потому что считал, что лучше всего будет забронировать своего персонажа Чтобы увеличить показатель брони Но со временем понял, что эта штуковина просто незаменимый инструмент а, При моих действиях, когда я строю, например, какие-то здания ночью, и мне все прекрасно видно. Но, зритель, если вдруг ты знаешь какие-то еще способы, то смело сообщай мне об этом в комментариях, и я, конечно же, возьму этот факт на заметку. Также, зритель, если у тебя есть какие-нибудь годные крутые идеи по поводу видео по Вальхейму и не только, то смело пиши мне в комментариях, предлагай, и возможно в ближайшем выпуске ты увидишь предложенную тобой идею только в качестве видео на моем канале. Ну что ж, играйте только в самые крутые топовые игры, всем приятного геймплея, еще обязательно увидимся и услышимся Продолжение следует, конечно же...